И снова здравствуйте! В этом видео мы поговорим еще об одном финском причастии, которое называется агенти То есть причастие агента. Этой формой мы сообщаем, что какое-то действие было выполнено. И также указываем, кем оно было выполнено. На русский язык чаще всего эта форма переводится страдательным причастием прошедшего времени, то есть сделанный плюс кем или чем, то есть агентом. Изредка может переводиться страдательным причастием настоящего времени. Рассказываемый. Давайте посмотрим на примерах. Сначала выразим мысль обычным предложением. Ребенок нарисовал эту картинку. Лапси он а теперь то же самое, но используя наше причастие агента. Тämä on lapsen piirtämä kuva. Это нарисованная ребенком картинка. Второй пример. Преподаватель написал эту книгу. Opettaja on kirjoittanut tämän kirjan. Тämä on опеттаян кироиттама кирия. Это преподавателям написанная книга. Третий пример. Мама испекла этот торт. Эти он лейпонут какун. он какку. Это мама испеченный торт. Теперь вы видите на экране все три примера одновременно. Вот наше причастие агента. На русский язык переводится, соответственно, страдательным причастием прошедшего времени, потому что действие уже было сделано. То кем оно было сделано, то есть агент, лицо, которое совершает действие, наше подлежащее в обычном предложении, Здесь, в предложении с причастием агента, будет стоять в генетиве, рядом с причастием агента. На русский язык, как правило, переводится творительным падежом. Кем или чем совершенное действие. Обратите внимание на разный порядок слов в русском и финском вариантах. Лапсен пиер Сначала исполнитель, потом действие. Нарисованное ребенком наоборот. Сначала действие, а потом исполнитель. В русском языке мы можем переставить слова, чтобы получилось аналогичное финскому построению. Ребенком нарисованная картинка, мамой испеченный торт. Конечно, тогда поменяется оттенок смысла фразы. Важно, что в финском языке мы не можем поменять слова местами и сказать «Пиртэма лапсэнкува». В уже приведенных примерах мы увидели простые фразы, в которых сначала шел исполнитель, затем причастие и в конце то, что было сделано. А в следующих примерах мы поставим причастие в самый конец предложения. Давайте посмотрим. Маленькая фирма разработала новую игру. Uusi peli on pienen yrityksen tekemä. Nova graa, raadaboutona, pienen firmain. Toinen esimerkki. Isviestny povarat kylli kokki on avannut ravintolan. Ravintola on tunnetun kokin avaama. Restoran on avannut isviestnem povaram. Kolmas esimerkki. Моя сестра выбрала ту картину. Сискони он валинут туон таулун. Ту таулу он Та картина выбрана моей сестрой. Как видите, если причастие стоит в конце фразы, то на русский язык оно переводится как краткое страдательное причастие в качестве сказуемого. Снова посмотрим все три примера сразу. Здесь объект действия стоит на первом месте, на него направлено внимание. После идет исполнитель в форме генитива. И в самом конце причастие. Как и в предыдущих примерах, порядок слов в русских и финских предложениях разный. Это свойство финского языка. Определения идут до главного слова. А теперь следующая порция примеров. Я приготовила этот суп. Мина олен tehнет tämän Кейтон. Тма онминун тегеmänи кейтто. Это мной приготовленный суп Второй пример: Мы запекли ветчину. Ме olemme пастанетет Кингун. Кингку он meйän пастаамме ветчина запечена нами Третий пример: Ты заказал журнал олет он синун Вот заказанный тобой журнал? Что общего у этих примеров? В них исполнитель выражен местоимением. В форме генетива, конечно. В этом случае мы должны добавить к причастию, соответствующее лицу исполнителя, притяжательный суффикс. А так как суффикс прекрасно выражает лицо, то само местоимение нам не обязательно говорить. Вот как можно сказать. Правда, это касается только первого и второго лица единственного и множественного числа, то есть местоимений «мина», «сина», «ме», «те». В третьем лице единственного и множественного числа, то есть в формах «хэн» и «хэ». Местоимения опускать нельзя. Посмотрим примеры в третьем лице. Первый пример. Он отправил мне письмо. Хан Вот им мне отправленное письмо. Обратите внимание на место в предложении, где стоит дополнение мне минуле. Об этой особенности мы поговорим в другом видео. Второй пример. Они построили большой дом. А теперь два варианта с причастием Агента. Большой дом построен ими. Там имя построенный большой дом. Действительно, одну и ту же мысль можно высказать по-разному построить фразу иначе, расставляя другие акценты. Вернемся, к примеру, к предложению Я приготовила этот суп. Вот три варианта. Это мною приготовленный суп. Этот суп приготовлен мною. Напоследок еще несколько примеров. Слушайте и читайте, а в начале следующего видео про причастие агента я дам свой перевод. Конечно, переводить предложения можно по-разному. Мои варианты лишь одни из возможных. В следующем видео из этой серии разберем образование причастия агента и посмотрим больше примеров. Poika on askarrellut tämän kortin. Tämä kortti on pojan askartelema. Sinä olet ostanut nämä kynät. Nämä kynät ovat sinun ostamasi. Nämä ovat ostamasi kynät. Te olette vuokranneet nuo veneet. Nuo veneet ovat teidän vuokraamanne. Nuo ovat vuokraamanne veneet. Kuka on maalannut tämän taulun? Kenen maalaama tämä taulu on? Kuka suunnitteli pääkirjaston? Kenen suunnittelema pääkirjasto on? Pysykää kanavalla. Ja